Всем здарова ребят! Настал этот день и мы сегодня будем тратить накопленные самоцветы на бездонатном аккаунте, поэтому влепили по лайку и поехали это делать. У нас сегодня открылись наконец-таки сундуки и я думаю мне хватит и есть, чтобы сделать трату на 9000 самоцветов. Я хочу забрать питомцев, потому что по сути мне ролить героев тоже можно, но у меня героев в принципе... В основном топовые самые есть, а там космо нету, фена нету, но у меня есть лисица. А, но есть вот такая вот трата, где я хочу забрать, ну хотя бы вот за 9000 плюшки. Я еще заберу дополнительные плюхи ну в принципе такое себе, но питомцы это самое, в первую очередь самое необходимое на бездонатных аккаунтах питомцы в принципе, неплохие. Они мне тоже помогут. А, ничего себе, я панду вытащил без платочки. Смотрите, вообще, вообще изично. А, плюс открылись сундуки. Конечно, сундуки не такие, как на других серваках. Но я надеюсь, я надеюсь на то, что нам повезет. И мы откроем. Ну, не знаю, за золотой я буду молчать, но надеемся. А, так, Окей, поехали, поехали, поехали, поехали в питомник. Нам надо 9000 потратить. Это у нас 1500 должно остаться. Сейчас я гляну, у меня фиолетовые есть на аккаунте в прошлых раз. Ну, по-моему, их тратили. Да, мы их тратили. Нет, придется, конечно, позадротствовать. Это получается 50 раз. 50 раз. Ну, вот, знаете, плюс в чем. Э, так, надо, надо попробовать какой-то, не знаю. Хотя, в принципе, так потрачу, помучаюсь. А Плюс то, что я получу питомцев, плюс получу плюхи, плюс у меня возможность э, сыграть. В сундуки, конечно, круче всего это на английском сервере, там, где совпадает это с деревом. Ты тратишь на дерево, с дерева получаешь плюшки. К сожалению, тут это не так совпадает. На английском это совпадает. Надо будет, кстати, чекнуть на английском сервере, что там делается. Но, надеемся. Надеемся на то, что нам подфартит, и я заберу сундуков что-то. Если не подфартит, то я уже буду копить следующая попытка. У нас однозначно будет, я не знаю, сколько недельки, две покоплю, наверное, я, в принципе, копил где-то полторы недели. А, попробую все-таки подкопить как раз к обнове, получается, две недели где-то. А, и забрать с дерева плюшки. К сожалению, тут карты так не раздают. Но если нам сейчас повезет, мы получим еще за найм. Сегодня открыт супер, супер найм. За итемы. Мы попробуем это тоже сделать. Блин, это просто писец. Знаете, это проще. Проще это дело все укрутить. Мучаемся, мучаемся. <свы> Жалко нету фиолетовых. А кстати, я сейчас фиолетовые получу. Сейчас мы сейчас заберем. За первую трату. Вот, отлично. Первый заходит есть листаем самый низ Тум -тум -тум -тум. Так будет попроще вот 10 сразу сразу как раз в три раза больше у меня к сожалению не прокачан чека бум он влияет на количество потраченных самоцветов. Ну, в принципе, какая разница мне, что такие открывать, что такие открывать. Просто быстрее вариант будет. Так, отлично. Сейчас мы еще полторы тысячи нам надо оставить. И заберем плюхи и пойдем открывать сундуки. Или я бы мучился обычными открывать как раз четенько получается вроде или чуть-чуть чуть-чуть наверное меньше так 1600 вот так вот отлично идем в трату Нормально так. Первый заходик. Ну, смотрите. 300, 300, 150, 150, 300, 150. Ну, реально обалденно. Я считаю, это выгодная трата. А, давайте откроем. Сейчас с вами сумочки. Сразу же. Ну, лисица у меня есть. Это уже на вторую. Ну, тут, наверное, тоже осколка 3 упадет. О, 7. Нифига себе. Ну, даже так. Это тоже круто. Так, суки. Теперь поехали в самое приятное. 1400 сам я оставлю. Я буду делать еще эволюцию а, для героев. А может сейчас сделаю по Береку, чтобы... Посмотрим, короче, как сейчас у нас пойдет. Так, тут я забрал. Поехали сюда. Так, ну что. Поехали, посмотрим. Бесплаточка. Зуберпульвер. Так, зуберпульвер. Блять. Так, ну хоть первые открыли. Ну дайте еще. Отлично, второй, ребята. Лепили по лайку. По второму, ну третий. Нет, ну, 10 тысяч самоцветов. Каких 10? 9. Маловато. Маловато будет. А, смотрим. Плюс дополнительно я еще получил сундучки. И сундучки эти реально кайфовые. Поехали, открываем. А места не хватает. Сейчас я немножко освобожу места. 10 слизней. Отлично. Еще карточка. Этих маловато упала Сменки. Тоже классно. их на самоцветы. 30 слизней. Бомбические вообще. Вот это кайф. Теперь можно делать эволюции героя. Так. И того, что у нас по слизнякам. Я их сразу продаю. 240 тысяч. 4 героя. И у меня еще было 5 героев. Я могу сделать вторую эволюции. Ну... Круто, вот реально круто, но это еще не все, поехали дальше Это только начало, Так, забираем отсюда плюхи, с первого и со второго Так, итого, чик, 30 найма, 5 монеток, эмблемы, ну и расходники Это реально круто, ребят, 9000 самоцветов, блин, ремка было бы вообще топово Выживалка. Ну блин, а у меня, кстати, вроде выживалки ни одной на аккаунте не было. Такс. Такс, такс, такс, такс, такс. Такс, такс, такс. Я туда немножко залез. Да, ребят, недостающая. Отлично. Для какого-то героя вообще просто топчик. Одна хоть выживалка по-любому должна быть. Ну что, супер найм. Поехали, испытаем удачу. Три попытки у нас есть. Первая. Ну да no, такое! Сука! Фобушка! Как обычно, блядь. Как обычно, все просрали. Но ничего не сделаешь. Дум -дум -дум -дум -дум -дум -дум. Сколько у нас там квинвас по 115 15 уже. Ну, Фобушка у меня есть, к сожалению, конечно. Но это все фигня. Самое главное, что мы получили обалденные расходники. У меня тут еще есть. Ряшки. Вообще огонь. Давайте попробуем. Так, кто у нас там на эволюцию просится? А, у меня... А, ну все правильно. 450. Сейчас мы его подкачаем. И книжечки получили вообще кай. Так, делаем ему вторую эволюцию. Отлично. Так, что там у нас? У нас самики есть, расходники есть. Отлично. А сейчас еще за АВА получим. Супер. Короче, сейчас еще потратим. Может повезет. Не знаю, я думаю, я надеюсь, я надеюсь на это, что повезет. Ай, немножко не туда залез. Ну, книги есть, в принципе, это не проблема его подкачать сейчас будет. И стала у нас не хватает. Оу, оу, оу, что это у нас титул, ну у нас было же вроде 122К, не знаю, что там? так засветилось, прям. Сундучки, вообще кайф, 2000 сундуков, я не помню, с чего мы их там получили. Такс. Сразу же сотки повкачиваю. так отлично еще нам что-то прилетело супер вот не знаю нравится мне на немецком сервере играть честно говоря на бездонате 450 да, это у нас получается 900 так кто там у нас еще на эволюцию просится тыква или роза а роза у нас вообще без эволюции, да, получается, даже не зеленая. Давайте Анубиса, я не знаю. Я его тоже использую, тыква пока мне особо стрелок, либо Анубис. Наверное, Анубиса. Давайте Анубиса, он нам, в принципе, нужен. Я так посидел, подумал. Для волн мне надо, чтобы он был хорошей прокачки. Сделаем ему вторую эволюцию. А почему бы и нет? Какашки есть. Запашки сейчас тоже сделаем. Супер! Очень мне нравится без донат. Ты себе сидишь и в кайфе получаешь ресурсы на донате. Все нам все немножко попроще. Так, 2 тысячи? не не Не-не-не-не-не, ребята. такс ну ничего я себе сразу две эволюции считайте за сегодня сделал нормально анубис и этот докачали их а, так анубис есть и у меня еще и самики давайте сделаем эволюцию ну так чтобы уже по максималке потратиться уже с понедельника начать копить 5 ресурсы это у нас будет а, оккультист, оккультист или роза. Роза хороша. Давайте культиста В принципе, у нас хватает на все. Оккультисту сделаем первую эволюцию. Даже какую первую? в принципе даже больше сделать или нет не не, не, мы не перед мы переведем они а подождите стоп это я что втыкаю 451 мы можем просто его не подвести до максималки Книжки разменяем. 25 самого осталось на аккаунте, нормально. Конечно, как обычно я силу сейчас поднял, ну, в принципе, не страшно. Так, отлично. Забираем книжечки. Поехали, добьем. Еще надо в островок залететь. Так, 5 попыток. К сожалению, к сожалению, нет. Не упало, но считайте, мы там 11 тысяч самоцветов с вами потратили. Но ну, я считаю, отлично. Это отлично. Две железки, вообще огонь. Священный огонь, отлично. Блин, круто. Вот ради 100 книг. Вот ради таких вот акций можно тратить самоцвета. 11 тысяч само всего я потратил, но посмотрите, сколько всего я сделал. Что, давайте вытащим еще фрейю Заклинательница. А, и поехали сюда. Можно было бы, конечно, сделать найм, но не особо, я уже говорил, герои эти нафиг не нужны. А, так, 8 пальцев у нас, да, ну... Немного, конечно, мы, к сожалению, последний не вытащили. Но вот, пожалуйста, ребят, вот это фарт. Еще дополнительно сундуки со скинами. Еще дополнительно подгон. Отлично. Супер просто. Вот, я не знаю, у меня по скинах реально здесь кайф. Ну, у меня они есть, но это еще дополнительно скины для прокачек. Но я не качаю, потому что жалко кэшек. Такси, того, что мы имеем. Мы имеем даже 3, считайте, ну, почти максимальных эволюций. Куча плюх. Э, ну и не знаю. Мне кажется, это кайф. Питомцев буду подкачивать теперь. А у меня по питомцам реально, посмотрите. 300, 400. Вот так вот качаются на бездонатах на немки питомцы. Донатные 800, 500. То есть, есть кого качать 700. Но это обычно, я их еще не качал. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.